Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой настройка посохов. Ну что ж, замечательная Карта расширения. Карта, когда мы активно вкладываемся во что-то и, наконец-то, получаем результат. Даже глядя на эту карту, мы видим, что вот послал он свои корабли за море с товаром, а теперь ждет, когда они вернутся с деньгами, с прибылью. Так и вы, может быть, вкладывались в свою работу, в карьеру, и теперь пришло время, может быть, получать более высокую должность, может быть, прибавку к зарплате. Те, кто вкладывался в отношения, может быть, пришло время переводить эти отношения на следующий уровень. А еще иногда в отношениях эта карта говорит о расширении семьи, то есть или пары, то есть если у вас было двое, может быть, у вас станет трое. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель для вас ⁇ карта дьявола. Предпоследняя неделя августа и у нас король мечей, четверка пентаклей, шестерка мечей и карта суда и справедливости. Последняя неделя августа ⁇ двойка кубков. Карта императрицы. Вот вам и беременность, вот вам и рождение детей. Карта императрицы, фертильность. Карта императора и двойка пентаклей. Ну что ж, давайте начнем с темы. Тема у нас карта дьявола. В, данном, в данной колоде она называется теневая «Наша теневая сторона». В первую очередь это старший аркан, который представляет знак зодиака Козерогов. Для кого-то кто-то из козерогов может быть очень значителен в этот период. Ну и вот то, что говорит карта «Наша теневая сторона». Что, что у нас не так? У каждого из нас есть какие-то свои э, грешки. Все, что мы делаем излишне. Это, у кого-то это могут быть проблемы с алкоголем, у кого-то проблемы с э, какими-то наркотическими веществами. Это зависимость, зависимость игровая, может быть, зависимость сексуальная, может быть, или, вы знаете, иногда вот эта вот нездоровая привязанность к человеку, когда мы знаем, что бежать надо из этих отношений, но мы все равно что-то нас держит какие-то цепи держат нас вот рядом с этим человеком. Часто мы эти цепи неправильно описываем как любовь, вот так вот, не могу уйти, любовь, ну, вы знаете, не все так драматично, как я описываю. Иногда это просто такие простые, могут быть, как, ну... Простым это не назовешь, трудоголики, то есть люди, которые проводят все время на работе, это все то, что излишнее. Люди, у которых, знаете, не руки, а сито. то есть все, что они зарабатывают, они тратят, они не могут сохранять деньги, вот это вот постоянно шапоголики какие-то. Вот это, что еще может быть по этой карте, даже, знаете, такие простые, переедания, вот это вот, привязанность слишком много сладкого, все, что излишнее, вот это вот тема этих двух недель поэтому обратите на это внимание что что вас беспокоит что вы делаете излишнее. ваши первые две карты кстати когда говорим про карту дьявола у нас кстати вышла карта жадины это тоже Грешок такой, когда мы, вместо того, что есть, конечно, люди, которые все спускают, а есть, которые наоборот, все то, что излишнее, когда все в э, меру, это хорошо. А вот тут вот человек это жадина, он не любит тратить деньги, все, что он, он уже и ноги поставил на, смотрите, на эти пентакли, он уже к себе прижал вот эти вот, одна, и сел на другую, то есть ничего не хочет тратить. Все, все, все мое, все вот это вот держит очень крепко. Кто это такой вот жадина рядом с вами, мои дорогие Весы? Это Король Мечей. Кто-то из вас может быть тоже Король Мечей. Это мужчина элемента воздуха, Весы, Близнецы, Водолеи. Люди обычно не очень любящие показывать эмоции. Кстати, эта карта говорит о том, что если это не деньги, не жадина, то значит это человек, который не любит, он держит все внутри себя. Он не любит показывать свои истинные эмоции. И вот это очень как бы подходит под карту «Король мечей». Ведь человек держит все внутри себя, и потому что все держит внутри, эмоции не показывает, может показаться холодным. Но а, еще эта карта говорит о профессии человека. Может быть, это судья. Или у вас есть карта «Суда и справедливости», кстати. Может быть, это судья, решение суди, судьбы. Вы получите решение «Суда». И будете держать все свои эмоции внутри. То есть, если вы разочарованные, но ну, навряд ли, потому что карта Суда и Справедливости ⁇ это старший аркан. И когда она выпадает э, вам, значит, э, вы получите благосклонное какое-то решение суда. Ну, либо вы свою радость, может быть, не очень хотите показывать. То есть все будете держать внутри себя. Э Король мечей еще может быть адвокатом, может быть, это какой-то специалист или служащий, может быть, в военной или в полиции. Иногда эта карта проигрывается как хирург, дантист, может быть, работник какой-то интеллектуальной сферы, профессор или еще что-то. Ну вот, и для женщин, может быть, это мужчина рядом с вами, независимо от знака, либо это вот по знаку он вам подходит, либо по профессии, может быть. Ну и, как я сказала, может быть, держит внутри, вы знаете, женщинам, если рядом с вами такой мужчина, иногда полезно, может быть, достучаться, найти подход, жалко, что нету карты силы, карта силы, она говорит о вот таком, когда нам нужно найти подход к человеку, дипломатия вот этот вот ключик найти к его душе. Может быть, вам надо как-то достучаться до этого человека, чтобы он приоткрылся, потому что когда человек держит все внутри, в один момент у него может выйти, быть такой взрыв, как бы. Поэтому надо как-то, может быть, растопить сердце вот этого вот снежного короля. Следующие две карты у нас, шестерка мечей и карта суда и справедливости. Ну, замечательно, я бы их вот так поставила. Карта суда и справедливости, я уже говорила, старший аркан вас представляет, представляет знак зодиака весы, и держит она в руках вот эти весы умеренности. Если да, тут мы говорили о всем неумеренном, то тут у нас как раз вот все, все в меру весы. Карта дипломатии в то же время. Карта весы, как я говорила, если у вас есть какие-то юридические вопросы, раз выпало ван значит, получите, получите решение суда, получите решение судьи, может быть. Либо это карта вот кармической справедливости, то есть заслужил, что заслужил, то и получил. Иногда выпадает эта карта, когда мы узнаем, что произошла вот такая вот кармическая справедливость, то есть судьба сама наказала кого-то, человека, который, может быть, обидел вас когда-то, нанес вам какой-то вред, может быть, и вы тогда вот вздохнете и скажете, вот судьба наказала вот эту вот кармическая справедливость. Но для вас, для кого-то, может быть, кто-то получит какие-то юридические документы, которые дадут вам возможность вот это вот шестерки мечей, переехать, переехать э, разных, с разной точки зрения. Переехать можно именно физически, э, можно подписать контракт или получить какие-то документы юридические и переехать с, с одной квартиры на другую, с одного города в другую, в другую страну можно получить документы, переехать. Вот это вот пересечь эту реку жизни. Можно уйти с работы тоже, тут можно подписать какой-то юридический контракт или еще что-то и уйти со старого места и двигаться. Самое главное, что в этой карте по шестерке э, мечей, это то, что человек двигается к другому берегу, там, где он э, найдет свое счастье. То есть на этом берегу мы оставляем все то, что уже отслужило, то, что нам уже не служит, может быть, вот этого дьявола мы оставляем на этом берегу, оставляем все позади и двигаемся к лучшему, к лучшему, к лучшей доли какой-то нашей. Что еще тут, может быть, про работу я сказала, про отношения сказала, можно оставить отношения, которые уже тоже отслужили себя, и двигаться к лучшему, можно уйти к другому человеку, где вы найдете свое счастье. Вот этот переход, так как мечи – это наше ментальное, наше психологическое вот это вот состояние, иногда говорит о том, что мы на этом берегу оставляем все свое негативное мышление, Работаем над собой, может быть, с помощью психолога, кстати, это может быть мужчина-психолог тоже, и тогда мы, может быть, прибываем на тот берег, то есть пересекаем свою реку жизни, на другую, в другую главу своей жизни, и туда мы уже без багажа своего негативного. Тут мы уже принимаем, воспринимаем такое более позитивное мышление. Итак... Следующие две карты, последняя неделя августа, и у вас двойка чаш, карты императрицы, ну, замечательно, особенно для пар, вот, может быть, даже недавно составленных пар, потому что двойка чаш, это люди, два человека недавно, может быть, встретились Вообще такой, знаете, душевный союз, как называется, карта двойка, как чаш. Это когда нисколько физическое притяжение друг к другу, нисколько сексуальность, сколько взаимопонимание. То есть душа в душу. Говорят вот так вот, люди понимают друг друга на одной волне. Если как бы любовь не ваша тема, это очень хорошее содружество, это хороший альянс какой-то, даже по бизнесу может быть, по работе. Или у вас появится новая подруга или друг которые будут вот с вами на многие годы, будут вас вот так поддерживать, понимать. И вы точно так же будете поддерживать и понимать этого человека. Тут такое, знаете, взаимопонимание по этой, чаше, по этой карте. Ну, а про любовь, если это тут у нас фертильность, я вам говорила, карта императрицы – она у нас постоянно беременная, императрица, на всех, во всех колодах. Так что для тех, кто хочет, то, пожалуйста, вот вам беременность, рождение детей. Для тех, кто не очень хочет, то это предупреждение. Вы будете очень фертильны, поэтому предохраняйтесь, тем более, если у вас какие-то начали вы новые отношения. Ну и если фертильность <laughs> не, в, не в плане, то это, знаете, плодотворность. Плодотворность, плодородие. А еще императрица – это карта красоты. Карта управляется планетой Венеры. Венера – это планета красоты. То тут у нас кто-то из женщин, например, займется собой. Прическа, одежда, макияж. Может быть, вы только встретили кого-то, и тут же вы побежали в парикмахерскую, решили как-то... Украсить себя – это всегда хорошо, когда мы влюблены, и нас это как бы поддерживает. Для мужчин, может быть, вот такую красавицу вы встретили. А еще это отношение, отношение мужчин к нам. То есть, например, императрица-мужчина относится к вам как к своей принцессе. То есть ты самая лучшая мать, ты самая лучшая женщина, жена – подруга, девушка, все-все-все вот это самое-самое-самое. Вот так к вам относятся, а для мужчин вы так будете относиться к своей даме. Тут много можно говорить. Еще императрица у нас отвечает и за бизнес. То есть, может быть, это владелеца какого-то салона она на во главе. У нее свой бизнес небольшой или большой, кто знает. Может быть, она занята в какой-то среде красоты, Может быть, галерея какая-то художественная, еще что-то. Потому что вот она управляет своей империей. Ну и следующие две последние карты у нас. Карта императора и двойка Пентаклей. Карта императора Старший Аркан представляет знак Зодиака Овнов. Ну, и в первую очередь это говорит, позыв нам, э, контроль. Надо брать контроль над своей жизнью, надо брать контроль над своей ситуацией. Ну, а если это не ваша тема, значит, это карта человека постарше. Посмотрите, как он смотрит. Даже вот как будто бы отец или дедушка, он смотрит на маленьких детей. То есть человек мудрее, помудрее, постарше, или человек статусный. Ну, для тех, кто вот начал отношения, может быть, человек постарше вас. Или у него какая-то должность у него, какая-то есть власть, сила, что-то в, в этом плане, может быть. Или человек просто очень мудрый такой. И эм, карта императора еще в первую... Еще я не закончила с этой картой. Она еще говорит о помощи. То есть человек всегда... Эм, Зачем бы вы не обратились к нему, иногда за советом, иногда за помощью, он всегда готов помочь, вот это вот чувство отцовства, знаете, вот это вот э, помочь, э, поддержать как-то, что-то такое вот, вот по этой карте. Может быть, рядом с вами такой человек, часто вот эта семья, может быть, или для женщин, может быть, как я сказала, вы встретите кого-то. А двойка пентаклей, двойка пентаклей у нас как бы в первую очередь говорит о деньгах, говорит о финансах, что может быть у вас какие-то концу месяца будут затруднения финансовые, вы будете, может быть вот и придется обращаться к отцу или к дедушке за деньгами, и вы будете пытаться как бы жонглировать вот этими последними своими копейками, деньгами, что вот-вот-вот, чтобы не наделать долгов, чтобы мне как бы мне вот продержаться до конца месяца, пока мне там зарплата, не выплатят, или я какие-то деньги не получу, вот это вот. Еще эта карта иногда говорит о том, что мы взвешиваем, взвешиваем все за и против, то есть тут вот как бы не сколько принятие решения, а сколько сам процесс, вот это вот меня устраивает, а это меня не устраивает. И еще эта карта иногда, не зря она, как бы всегда человек стоит на берегу моря, а позади него корабль, то есть корабль на волнах причем, вот это вот морская болезнь. И иногда эта карта говорит, что мы впадаем вот в такую морскую болезнь, то есть один день у нас все хорошо, такой экстаз, даже какой-то подъем настроения, а следующий день у нас вот это спад идет, даже какая-то, может быть, депрессия или еще что-то. Вот так вот. То есть э, э, состояние вот это эмоциональное, неуравновешенное. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карта Ленорман для весов. Ваша первая карта, карта луны, ну, любовь, любовь, тоже о чем мы говорили. Опять, человек, эта карта очень похожая на карту императора. Это, это белый медведь, это статусность, это помощь какая-то, поддержка. Человек знает, на какие кнопки нажать, где что, чего, кому позвонить, кого попросить или еще что-то. И карта серпа. Острый предмет. Это надо что-то в своей жизни или свою ситуацию какую-то, каких-то людей, от каких-то людей надо избавиться, может быть, по карте серпа. Во-первых, еще будьте осторожны, потому что вы можете просто порезаться в этот период. Это острые предметы. Будьте осторожны со всеми острыми предметами в этот период. Во-вторых, что-то или кого-то надо от этого избавляться. Вот этим. Причем, знаете, не тянуть. А раз и все, то есть не приносит эти отношения уже никакой радости, морального удовлетворения, значит, надо отрезать. Ситуацию надо заканчивать. Раз, отрезал и все. Вот так вот по этой карте. Оракул мудрости. Ну и я уже забыла, говорила вам про карту Луны, то, что все-таки в этой колоде она говорит про любовь, это любовные отношения у нас. Оракул мудрости для весов. И ваша карта. Yeah. Ну, посмотрите. Опять помощь, опять такой вот белый медведь, мужчина. Ну, редко бывает, что это женщина, ну, мужчина, но такой, знаете, статусный. Белый медведь, то есть человек, который, у которого есть какая-то власть, есть какая-то сила, есть какая-то... Это может быть карта даже отца, как я сказала, или даже дедушка. И ваша последняя карта, оракул, эзотерический, и триумф, вот карта номер один, триумф и success то есть достижение какие-то ваши достижения. С триумфом вы достигнете того, чего вы хотите, карта номер один, новое начало, прям вот рука, это, знаете, очень похоже на карту туз мечей начинать с чистого листа вперед какие-то идеи могут быть даже может быть какая-то мысль вас озарит придет в голову все очень и очень замечательно ну что ж мои дорогие это все что у меня есть для вас на сегодня если вы первый раз на моем канале пожалуйста подписывайтесь нас уже почти 99 тысяч мне бы очень хотелось чтобы нас стало 100 поэтому если вы еще не подписаны поддерживайте мой канал до новых встреч до свидания